И снова всем привет. Делаем шейно-воротниковую зону. Переходим к сету номер 4. Это власяная часть и уши, да, и точки. Вот мы завершили с натяжкой, да. Теперь леопард опускает когти. И они встают автоматически на аккумуляторные точке И там, где крепятся мышцы. Мы как бы вот в этом шрацу их прожимаем по очереди. Проверять тем самым, где более болезненное место. да, Там мы можем уделить отдельное внимание. Ну, пока вот у него все нормально. Как на рояле играем. До ре, ми, И теперь заходим в большое затылочное отверстие, БЗО. И вот до вот этого уголка там есть три точки. То есть, вот смотрите, на скелете это прямо вот сюда попадаем. Да? И раз, два. 3, вот до сюда доходим вот этот уголок точки конфуции они называются но я называю орел своим коксом отрывает череп и уносит его в небеса вот то есть прямо с натяжкой на себя да, тянем и глубоко достаточно сильно продавливаем с вибрацией переходим на Волочными через голову погладили ее так спокойненько. Вот тут находятся мышцы. Тут мышц мало, на самом деле, вот здесь вот, и височные вот здесь. Размяяли их можно даже, если человек достаточно коротко стрижен, да, то вот прямо костярками пальцев. И уходим вот туда, в сторону сердца. И в сторону лимфослива, как ключицам. Если волос побольше, да, то можно прям за них похватать и вот так вот потрясти, оттягивая скальп. Но здесь не получится. Зато здесь получится вот такие приемы. Делаем вот так пальчики, да, и получается мы рисуем грядки. Вот защипляем кожу. Несколько проходов получается вдоль черепа. У меня один мужчина ходит, он просит прям массаж ему головы делать минут 10 прямо. А потом вот берем такую складочку да, и гоним вот волну. Сверху от макушки, то есть вниз. Увидите, уже здоровое покраснение пошло. Гиперемия для нас это хороший сигнал. Вот сколько получится проходов. Легкие такие массажные движения. И э, стягиваем кожу как можно шире со всей головы возле разничка. Вот тут. Вот. Раз натянули и ждем секунд 40 примерно. Ну, я побыстрее буду делать. Отпускаем и в обратную сторону растягиваем. Вот человек поймал кайфушечку небольшую. Да, ты помнишь? Сейчас я по-быстрому это сделал. Вот, куда уходим, оттуда возвращаемся. Прижимаем точки за ухом, прям, где она крепится. Доходим до места крепления, вот здесь продавили. Вот тут вот в ямочку не попадаем, там лимфоузи находится, его нельзя прижимать, а именно по, ко по кости идем. Далее три точки находятся вот здесь. На о где заканчивается да Вот тут крепится челюсть Они такие достаточно болезненные Прямо рядышком Раз, два, три Где вот такой квадратик У виска Тоже находятся точки Вертикально идут Раз, два, три ну Естественно делаем одновременно Раз, два, три Или нарисовать их Потом Размяли висок и уводим все лимфу вот туда. Лимфопотоки идут вот за ухом вот так вот сюда. По грудино ключично сосцевидной мышце, вот по этой, они пускаются к ключице и уходят внутрь нашего организма. И по щекам они уходят тоже вот сюда. Вот, поэтому мы все наши движения делаем вот в ту сторону, с такой вибрацией, с вибрацией и вот туда. Если заметили, мы, получается, двигаемся волнами. Сюда прошли, обратно не идем с пустой рукой, да? А что-то делаем. Например, прожили точки. Если отсюда нам надо вернуться туда, то что-то делаем. Мы обязательно, например, с вибрацией уходим, да? Оказались возле уха. Растираем ухо. Разминаем его до покраснения. Ну, по-всякому. Так промяли, сложили конвертиком. Закрутили в шаурму там. По всякому захватили за верхние и потянули вверх вниз и в стороны вот. и теперь я вам уже говорил неоднократно да, что э, почему вот надо голову и уши проминать потому что человек по закону голографической реальности вселенной многократно отражается сам в себе то есть у него идут аккуптурные точки вот здесь же выходы нервов идет да вот можете посмотреть вот они корешки эти да питающие внутренние органы. но ну, и также они идут и на крестце, и также идут и здесь, и на черепе тоже. Получается вот это парные точки, они вот идут вот так, вот так вот так вот И позвоночки заканчиваются, а продолжаются пунктурно вот так вот так вот так до лба. То есть это центральная линия головы, если ее разделить, то примерно 2 см отступить сюда. В И по 2 см друг от друга эти точки находятся. На ухе находится тоже позвоночник. Это перевернутый зародыш вверх ногами человека. То есть это голова у него. Вот так хребет пошел. Сюда вот крестец. И вот туда копчик уходит. Здесь, соответственно, половые органы. Здесь внутренние органы. Соответствующие проекции позвоночника. Да, вот этим нежным корешкам, про которые я вам говорил. Да. Получается, что вот тут вот челюсть, здесь глаз, здесь э, ухо. А вот у меня была одна девушка, у нее болело э, сустав ППС, э, получается, с правой стороны, да? и я там несколько сеансов проделал, и до конца не отпускает. Тогда я что Это сделал? сделал? Э, тут все по диагонали работает, то есть там правая сторона, здесь левое ухо. Да? Нашел примерно место вот этого сустава, Поставил себе прищепку, реальную болевую прищепку. И пока я занимался массажем там спины и шеи, да, то прищепка работала где-то там минут 15-20. Да. Отщепляю, потом проверяю, ну снял ее, проверяю, бац, и нету боли. Вот там как работает акупунктура. А вы сомневались, а вы не верили. Значит, вот теперь проходим эти точки все, прищепляем пальцами. Ну, не обязательно знать, где там глаз, где челюсть, да, это я так условно вам говорю. Или можете схему посмотреть. Просто по внешнему ободку все прищепили, потом по внутреннему ободку все прищепили. Вот там. Достаточно сильно растерли в двух положениях. Вот так вот и вот так вот. И слили лимфу вон туда. Прям по уху, по затылку и по щеке вот с этой стороны, да слили лимфу вот туда все сливаем лимфу Саму, сам череп вот это затылочная кость вот тут делится на левую и правую кость Вы тоже можно посмотреть здесь на нашем Василии Ивановиче. вот они видите шов идет и вот шов идет и тут еще вот есть еще одна кость но она тут больше жестче закреплена, так что получается от почти одна кость до сосцевидного отростка вот, до этого доходит. Поэтому после черепа говорят не шевелятся, на самом деле они чуть-чуть шевелятся. Вот мы как бы закрепляем вот эти кости без затылочной кости, да, за соцевидный отросток. И скручиваем их по спирали вот так вот, друг друга. Тянем, тянем не кожу, а именно кости. Ну, примерно минутку. И туда. Теперь берем за асоциидные отростки эти и раскрываем как бы снизу череп. Вот так вот раскрываем. Можно приговаривать еще человеку, что хлынула кровь в мозг. Вот. И теперь наоборот. Вот эти точки прижимаем, про которые я вам говорил, да? Вот Начинаем отсюда. Достаточно сильно. И за асоциидные отростки прижимаем вот сюда. Раскрываем теперь со стороны родничка. Вот. Сами точки искать не надо. У вас пальчики как бы случайно сами будут попадать во всякие там выемки. Какие-то в черепе, да? И как бы автоматически попадаете в эти акупунктурные точки. Доходим до шеи. Опять проработали вот эти точки. Есть... То есть это были акупунктурные точки. А есть триггерные точки. Триггерные точки у них по-другому давятся. Вот по центру от оси позвоночника да, Прямо посередине спины Ой, ше... отрезка шеи Надавливаем вертикально вниз С-вдох Мы говорим человеку, чтобы он вдохнул вдох, Задержал дыхание И мы усилили давление даем с постоянным напряжением даем, давим, давим Секунд примерно 10-20 Ну, лучше 40 Если прям болит, то 40 секунд Выдох И резко отпускаем Таким образом, мы создаем эффект еще шланга, когда, знаете, на шланг наступили, вода шла, шла, шла, шланг раздулся, вы убрали ногу и, и пробило пробку. То есть, что такое три, э, спазм? Это вот мышца они все примерно она образная да? И где-то там в ней вот сидит сгусток крови, где-то она сжалась, да? Мы таким образом формируем эффект шланга, который пробивает эту пробку. Теперь вот тут точки перпендикулярно в тело. Ходим, там такая плавающая жилка будет, она достаточно болезненная. Вот мы ее прям нажимаем, вдох, заряжаем дыхание. И даем, даем, даем, даем. Выдох. Ну, я покороче буду писать. Середина трапеции вот, вот этого отрезка, да. Тут, как-то забывает, да, у них прям такой шарик. Настолько столько спазм, чтобы такой шарик там внутри. Вдох, да, болезненно, так и надо. Через свое сознание отпускаю эту мышцу, вот, выдыхаем тонко, и я что ухожу. Точки вот эти, я вам говорил уже, да, которые между ключицей и аккорбинальным отростком, только надо чуть сантиметр отступить, вот так вот. Подавлю, потерпи, потерпи. Еще болезненная, но очень хорошая точка, которая освобождает прям весь плечевой пояс, расслабляет. Вот под этой мышцей, если залезть сюда, вот где они прям пересекаются, и вот прямо вот сюда надавить. Там будет первое ребро. так, вдох. Болезненная, я знаю, очень больно. Терпи, терпи, терпи. Выдыхай и расслабляйся полностью. Отпускаюсь. Вот, хорошо. Я прям чувствую, как у меня напряжение прям спало. Было больно тут, да? Ну, нет, ну абсолютно зерно что это напряжение например, с него. Так, я сейчас тоже улетел. Улетел, да? Да, иногда бывает так, что у самого там что-то там плечо заболит, да, находите эту точку, это прямо вот шейные мышцы вот так вот. И трапеция вот так, да? Вот, вот, вот между ними надо попасть туда, в первую ребро. Прямо сами себе прижимаете. И отпуская, можно почувствовать, как прям ток такой, тепло такой по руке пошло. Вот, следующие точки, ну, уголок лопатки, я уже сейчас не буду нажимать, да, середина лопатки с этой стороны, то есть это с этой стороны, это с этой стороны. И вот тут уголок лопатки, который даем на себя теперь, даем на эти точки. Теперь точки, где вот трапеция задняя, ой, дельта задняя заканчивается, и круглая мышцы начинаются, вот между ними прям уголок лопатки. Тоже болезненная такая, вдох. Выдох, большая круглая мышца пропустили, малая круглая мышца, между ними вот тут тоже точка, вдох, выдох, ну естественно работаем с точками, ну тут много их на самом деле, можно просто на ощупь даже прощупать, где, где спазм какой-то есть, с точками мы работаем естественно не для всех, да, и не все точки нужно нажимать, а только в на зоне, да. Ну, например, вот тут вот э, леватор скапывал, сможется крепиться к лопатке, она э, болезненно бывает, да, то тогда вот только эту точку вот находим ее, вот, и прожимаем болезненно, да. Бывает болезненно три точки рядом, чуть сантиметр в сторону и чуть сантиметра в сторону вот, вот сюда. То есть мы еще их ищем, да, где самое больное место, там и прожимаем. Для прожимания, ну, это отдельная тема, не совсем массаж, Можно использовать возможно, палочки, которые прямо вот оставляет, убираем. Мы же держим от 40 секунд до 3 минут, представляете? С секретным наговором от Олега Аллафа Гудлина. Это наговор практически как самогипноз действует на человека. И до трех минут проговаривается, и после этого все убирается. Потом я его напишу на доске этот наговор. Так, ну и вот мы заканчиваем наш сет номер четыре получается да, тем, что вот вернулись сюда и продолжаем наше движение. В затылочной кости уперлись э, теннером ладони, и у нас получается такая скоба. Вот так вот, видите, движется. Растягиваем шею, упершись сначала в мягкие мышцы. Но самое главное дойти до костей. Вот в кости уперлись и вот потянули. Несколько раз. Чувствуется, тянется перевернули руки и вот так вот уперлись теперь именно в кости движутся кости друг от другу. Это цель если шея слишком длинного человека сантиметров 20 то так у вас не получится да тогда вот так вот опирайтесь вот и теперь уже вот большими пальчиками уводим кровь вниз если мы делали массаж только шейно-вертняковой зоны, то мы, значит, закончили этим сетом. А если делаю массаж всей спиной, то пока мы работаем с головой, да, тут уже все остыло, поэтому нам надо вернуться. Этому посвящен сет номер пять, и там еще будут некоторые техники, локтевые для декомпрессии. Ну, а потом в следующем сете с вами был Олег Алаб гудвин